Сегодня мы будем говорить о франшизе в страховании. Что это такое, как на ней теряются деньги. И самое главное, мы разберем тот вопрос, как вернуть потраченные деньги из-за того, что договор страхования предусматривал франшизу. Оставайтесь с нами, смотрите наш выпуск. Всем привет, спасибо, что смотрите наш канал. Как я и анонсировал, сегодня будем говорить о франшизах. На самом деле многие знают, что это такое, но вернуться к этой теме побудило то, что очень много вопросов приходит на бесплатную консультацию, люди не понимают, кто ее должен компенсировать. Страховая компания, виновник ДТП, лицо ответственное за причинение вреда. Также люди не понимают, почему они теряют возмещение, Ну и самое главное, как это покрыть. В соответствии со статьей 9 закона о страховании, франшиза это часть ущерба, который не компенсируется страховой компанией в соответствии с условиями страхования. Проще говоря, при заключении договора страхования, страховая компания и клиент договариваются о некой сумме денег, которая при наступлении страхового события должна быть компенсирована за счет средств клиента компании. Соответственно, чем выше франшиза, тем меньше страховой тариф и меньше страховой платеж. То есть для клиента при более высокой франшизе страхование становится дешевле. При наступлении страхового события, если это договор имущественного страхования, компания просто не доплачивает какую-то часть, и клиент при восстановлении своего имущества, например, автомобиля по договору Каска должен доплатить эту сумму на станцию. Если мы говорим о договоре страхования гражданской ответственности, то в таком случае страховая компания не доплачивает n сумму потерпевшему в ДТП, и, соответственно, на размер франшизы он имеет право требования к причинителю вреда. Да, то есть к виновнику дтп поэтому и логичен ответ кто должен компенсировать франшизу многие ошибочно полагают что это должна делать страховая компания а потом э, взыскивать эту сумму со своего клиента э, многие видят это таким образом что страховая компания должна решить вопрос с клиентом чтобы он компенсировал франшизу на самом деле в этом плане все очень просто если мы говорим о договоре страхования гражданской ответственности, ну и больше всего, и люди чаще всего сталкиваются с проблемами по франшизе именно по этим договорам, то э, компенсировать франшизу страховая компания не должна. И это вообще не ее вопрос, и она не будет этим заниматься. То есть есть часть убытка, которую она не должна компенсировать, она ее не компенсировала. Соответственно, все требования в части невыплаченного убытка предъявляются к виновнику ДТП. Теперь если говорить о размере франшизы, в случае договоров добровольного страхования франшиза устанавливается страховщиком самостоятельно, ну, то есть это как любое условие договора Страхование, оно согласовывается сторонами. То есть страховщик предлагает, клиент согласен, подписали, отразили это в договоре. В случае с обязательными видами страхования все франшизы определяются законодательством. Опять же, если взять обязательное страхование гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, то... Э Франшиза привязана к размеру страховой суммы по ущербу, причиненному имуществу третьих лиц. То есть максимальный размер франшизы может составлять 2% от э, лимита ответственности страховщика. Если на сегодняшний день у нас максимальный лимит ответственности 130 тысяч за ущерб, причиненный имуществу, то соответственно и максимальная франшиза, которая может быть в договоре, это 2600 гривен. Также по обязательным видам страхования возможна ситуация, когда законодательством в определенных случаях запрещено применение франшизы. Вот опять же, если мы возьмем обязательное страхование гражданской ответственности, то в случае причинения материального ущерба имуществу франшиза применяется. Если мы говорим о причинении ущерба жизни и здоровью, то в таких случаях франшизу применять запрещено. Ну и теперь самый болезненный вопрос, который возникает с франшизой. Как ее вернуть? То есть, произошло страховое событие, например, ДТП. Страховая компания как-то там рассчитала ущерб. То есть, ущерб понятен, будем считать, что всех все устраивает. Ну и теперь момент, что страховая компания вычитает из расчетной суммы ущерба франшизу. Соответственно, нужно решать этот вопрос непосредственно с виновником. Ну как вернуть? Здесь на самом деле все также предельно ясно. Как правило, люди начинают обсуждать этот вопрос уже на месте ДТП. То есть на самом деле есть уже понимание, что в договоре указан размер франшизы, и можно сразу обсудить, готов человек компенсировать или не готов. Если он готов компенсировать, то ну, проблемы как таковой нету. То есть некоторые люди отдают франшизу прямо сразу на месте ДТП. Очень часто возникает э, вопрос, а как правильно рассчитаться по франшизе. Не надо из этого делать какую-то грандиозную проблему, то есть если вы оплачиваете франшизу, это не значит, что это лицо в будущем не будет иметь к вам претензий. Хотите, оплачивайте сразу, хотите, оплачивайте после постановления суда, хотите, договаривайтесь о каком-то промежуточном этапе. Как оплачивать? Ну, Я рекомендую обычно делать это безналичным расчетом, со счета, с назначением платежа франшиза по договору такому-то в связи с ДТП, которое произошло такой-то датой. И хотите заплатить наличными? Ну тогда да, нужно будет э, говорить, наверное, о каких-то расписках. Ну и самое интересное начинается тогда, когда человек добровольно не хочет отдавать франшизу. Решение вопроса, оно находится только в плоскости судебного урегулирования спора. То есть, э, взыскать франшизу можно только в судебном порядке. Тут возникают следующие сложности. Э, вот если мы говорили о том, что максимальный размер франшизы по договорам гражданской правовой ответственности 2600 гривен, а обычно это диапазон 500 гривен до 2600 гривен, ну, цена э, ведения спора она очень низкая, и для того, чтобы взыскать в судебном порядке, нужно потратить кучу времени, кучу денег для того, чтобы обосновать свои исковые требования, документально их подтвердить, это как минимум надо оплатить судебный сбор, получить документы в страховой компании с расчетом возмещения, где будет указано, что удерживалась франшиза, потратить время на составление искового заявления, ну и, соответственно, обратиться в суд. дальше это также еще вопрос с исполнением решения суда. Из-за этого ну, многие вопросы подвисают. Для человека это дорого, на, потратиться на судебный сбор, потратить там время, бензин на поездки в суд. А юристам это неинтересно, потому что ну, нет заработка, скажем так. Особенно для юристов непрофильных. То есть... На сегодняшний день найти решение проблемы для многих невозможно. То есть они просто берут и отпускают, и оставляют это на совести виновника ДТП. Однако я не считаю это совсем правильным. И тут вопрос в нахождении юриста, который профильный и занимается именно спорами в страховании. Моя компания, она работает на потоке подобных дел, и мы можем себе позволить взяться без какой-либо предварительной оплаты за ведение такого дела. Более того, мы имеем ну, достаточно неплохой портфель дел по взысканию франшиз на сегодняшний день. Поэтому, если у вас возникает такая проблема, вот наш телефон, звоните, я обещаю вам, что мы не возьмем ни копейки денег до результата, до получения франшизы от виновника. Более того, все... Затраты на судебный процесс до последней копейки будут произведены за счет моей компании. Ну и еще один момент, наверное, последний. То есть, также многие задаются вопросом, а надо ли ее отдавать эту франшизу вообще? Или позиция такая, а почему я должен? А зачем мне это надо? А что он сделает? Uh, ну, мы не будем говорить об этичности этого вопроса. Вот я рассказываю вам uh, как юрист. Если я берусь за эти дела, значит я на них зарабатываю. То есть на делах есть uh, судебные издержки. Uh, при ведении дела uh, на 1000 гривен, скажем так, да, можно получить затрат uh, на несколько тысяч впоследствии сумма небольшая, и прятаться от такого долга будет э, бессмысленно. Ну, то есть, э, получить э, ляп там на кредитную историю, попасть в реестр должников, пройти через аресты счетов, э, нету цены вопроса, чтобы ну, заниматься и уклоняться от выполнения такого рода обязательств, даже там на несколько тысяч гривен. Поэтому я бы рекомендовал действовать каким образом, то есть, эти вопросы надо бы ну, решать между собой э, сразу. То есть, нет смысла на самом деле уклоняться и не выплачивать франшизу то есть в дальнейшем это только усугубит ситуацию и приведет к дополнительным ненужным затратам спасибо что смотрите наш канал оставайтесь с нами будем стараться делать интересный контент комментируйте ставьте лайки задавайте вопросы пишите свои предложения обязательно учтем спасибо хорошего вечера